Настя сегодня прекрасна, впрочем, такая всегда. Жизнелюбива и властна светишься, словно звезда. Ты мягка и душевна, но и бываешь тверда. Пусть твои качества верно будут с тобой навсегда. Настенька, милая, свет не земной, как хорошо и уютно с тобой. Мягкость и нежность присущи тебе. Хочется рядышком быть в тишине. Если бы я твой рисовала портрет, Взяла бы лишь зелень и солнечный свет. Одела бы лен, бересту и каменья, И белых ромашек букет изумления. Портрет получился душевный, простой. Русской красавица с русой косой. Вся ты на стенах, такая лесная, Любишь природу. Ты дочерь земная, в сердце твоем и цветы, и трава, В каждом явлении живая душа. Все ты приемлешь, во все влюблена, Пусть тебе радость будет жива. Анастасия, скромность, красота, Весенний свет над чистыми лугами, Души прекрасны, нежная высота. И имя царское украшено цветами. Анастасия, это воскресенье, А значит радость, пробуждение вновь Ты, Настя, словно солнышко весеннее, Где ты, там вечно царствует любовь. Любуйся миром, пение ветра слушай, От цели никогда не отступай. А огорчения всякие, Настюша, близко к сердцу никогда не принимай.